Эй, как Что ты? ты творишь? Это моя кепка. Это твоя кепка? Да. О, я думал это Нет, моя. она моя. Ну, я так и думаю, она моя. Она лежала здесь. Верни-ка ну, типа, Да, конечно. Что, что? Что тебе? Ты чего творишь? ну ну ну ну ну ну ну Ты возвращаешь? Возьми это. Н и не будь ты такой злой. Вон она, прям там. О, клевая шапка. Чувствую, моей телочке понравится такая. Чувак, что за Что? Твоя телочка ломается, вороти в и... за... Прости, Ё, вот. Ты Чё серьезно? прям сейчас? Я хороший, бери. Тебе чё пятерку дай? Десятку давай. Ну в общем, спасибо. Спасибо за шляпу. Вон с помпошкой. Там. Давай, иди вперед, там, обходи. И ты зачем забрал мою шапку? Ну мне надо шапку. Мне просто нужна шапка. Не нужна она. Пожалуйста. Она тут. Она тут. Ты молодец. Хорошего тебе дня. Ублюдок, я... Видала, сестренка, чё этот тип? Ага, и дурак, если я его снова увижу, на мудоха ему. Разворочу ему лицо. Вообще, басу. Oh, Крутая кепочка. Что, серьезно, серьезно? что? Отдай. Ну так это моя кепка же, хорош. Да мне просто нужна кепка. Куда ты побежал? Вернись! Вот, забирай обратно. Прости за все это. Прости. Вон, смотри, с маммошкой гуляет. А, не-не-не, он прям здесь. Воротите мою кепочку. Чё, кого? Воротите парик, а, Это что, твоя? Да. Ну мне её вообще-то ветром принесло как-то, так? К ветру все претензии, клянусь. Ладно, ну ладно, бери её. Вон, заберёшь здесь. Вон прямо the за х**ня? Чё? кепку. Uh, Не. Она моя сейчас. Нет, верни. Дашь 5 баксов? У тебя есть пятерка? Я тебе верну Почему ее. Почему я должна тебе давать 5 баксов? Ну ладно. Спасибо, все по красоте. Бери обратно, бери обратно, я сдаюсь. О, какая милая кепочка, где ты ее взяла? Что ты имеешь где в виду? Где ты взяла эту прелесть? Мне нравится. Не помню. Может не мой размер, мне надо примерить. Мужик, это очень странно. Блин, она маленькая для меня. У тебя есть в Нет, нет. Нет? Ну хорошо, я тогда возьму ее, хорошо? Ты серьезно? Да. Что такого-то? Что здесь происходит? Все хорошо. Все в порядке. В порядке? Верни. Что? Что? Она напала на меня. Я не знаю, где она. Эй, прости, прости меня. Вот, бери свою кепку, бери. Я не думал воровать. Ты это просто нарвешься с такими-то делами. Да, ну да. Береги свою кепку здесь. Ага. Эй, спасибо за просмотр. Все сами знаете. Лайк, подписка и на колокольчик. Ссылка на канал автора в описании. Удачи!